Фрэнк, как дела? Майкрочип, здесь, Спайдермен. Какое расстояние? Пару сотен ярдов. Легкая цель. Очень смешно, Фрэнк. Он заметил меня, но как это у него вышло? Я потерял его. Что случилось? Ой, привет, мистер Крутой. Извини за оптику. Что-то мне подсказывает, что у нас есть общая цель. Вот это место. Склад 65. Можем объединиться. Прикрой меня. Нет, спасибо, мистер Смертник. Если ты не возражаешь, я бы предпочел без жертв. Совершенно справедливо. Выстрелы и пушки не решат эту проблему. Только на этот раз все будет по-моему. А, -а, а старый склад на пристани. Думаю, что этот склад имеет для спайки большее значение, чем наш герой может себе представить. Оу, еще симбиоты. Кажется, старина Спайди промахнулся. Кажется, мне придется здесь прибрать. Этот генератор нужно уничтожить. картриджи. Старая верная броня Спайдермена Кажется, потайной тоннель Еще генераторы за работу мало паутины. А, мало паутины. Мне нужны паутинные картриджи. Теперь справимся с остальным. Огромная вентиляционная шахта. Мне нравится бетон и капающая вода. Спайдер-сенсоры активны! Кажется, это оно. Хоу, здесь не пришлось бы платить гиду. Золотой! Джеронима!